Ночное весеннее на западную границу отправят сапсаны. В западном военном округе появится подразделение вертолетов Ми-8 Швен-Сапсан. Первыми новинку получит 440-й вертолетный полк в Вязьме. Позже эти машины пополнят составы и других полков и бригад армейской авиации. Эти вертолеты обеспечивают действие спецназа, а еще способны наносить высокоточные удары в тылу вероятного противника. Сапсаны могут действовать в любую погоду днем и ночью. Контракт на их поставку был подписан еще на форуме Армия 2019. Сроки передачи техники военным 2021-2022 годов в Западном военном округе появится подразделение вертолетов Ми-8 Амджвен Сапсан. Первыми новинку получит в 440-й вертолетный полк в Вязьме.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 Много шума и ничего, как рассказали известиям источники в военном ведомстве. Решение о формировании подразделений вертолетов Ми 8 Андшвен-Сапсан в составе Западного военного округа уже принято. Первым их них получит 440-й отдельный вертолетный полк, дислоцирующийся на аэродроме двоевка недалеко от Вязьмы Смоленской области. Следом несколько машин должны пополнить состав 15-й бригады армейской авиации которая располагается на аэродроме города-остров в Псковской области. Также ожидается, что Сапсаны в ближайшее время поступят на вооружение еще одного вертолетного полка армейской авиации Западного военного округа ЗВО. До этого Минобороны РФ сообщало, что вертолетный полк армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующийся в Смоленской области, в 2022 году получит на вооружение два многоцелевых вертолета Ми-8 МТШВН. По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, первая партия транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 Амшвен по плану должна быть поставлена в войска в ноябре 2021 года. Контракт на поставку 10 таких вертолетов был подписан на форуме «Армия» в 2019 году. Новая техника должна быть передана военным в течение 2021-2022 годов. Сапсаны смогут доставлять в тыл противника подразделения спецназовцев или десантников и при необходимости поддерживать их огнем. Причем они должны участвовать в таких операциях в любую погоду и время суток. Эти машины значительно повысят возможности нашей авиации на западном направлении, рассказал известием заслуженный летчик-испытатель Героя России Игорь Маликов. Дело не только в том, что они могут выполнять полеты в темное время. На них установлена система прицеливания, которая может обнаруживать объекты ночью. Это серьезная вещь, объяснил он. Вертолет обычно летает на малых высотах, и днем практически из любого ружья можно попасть в него, не говоря о современных образцах стрелкового вооружения. А когда он движется в невидимой зоне без включенных огней, это серьезное огневое средство. С земли слышно только шум мотора, а где конкретно летит машина, да где угодно она может быть. Эксперт напомнил, что ночные полеты требуют отдельной подготовки летного состава. «Для серьезного пилота это не очень сложно», — отметил он. Там же очки ночного видения надевают, а через них расстояние до объектов воспринимается по-другому. Для таких полетов кабина специально адаптируется, обычные дисплеи и индикаторы могут засветить очки. Перед ночным применением проводится серьезная подготовка вертолета. Кевларовая броня Сапсан в российской армии уже прозвали летающей боевой машиной десанта. Вертолет был специально спроектирован для ведения боевых действий вместе с подразделениями спецназа и ВДВ в тылу противника. Он создавался с учетом опыта, полученного в Сирии. При этом учитывалось, что ему придется противостоять армии. Имеющий современное ПВО, вертолет разрабатывался в двух вариантах с различным комплектом оружия. Для поставок войска был выбран тяжеловооруженный вариант с дальнобойными управляемыми ракетами. Известия уже писали, что одним из типов вооружений для Сапсана заявлено изделие 305. Под этим обозначением скрывается перспективная легкая многоцелевая управляемая ракета Умур с дальностью до 15 километров. Это вдвое больше, чем у любых других вертолетных ракет, находящихся на вооружении ВКС. Кроме них новая боевая машина сможет применять в Тур 9 120 атака в вариантах с кумулятивной, осколочно-фугасной и термобарической боевой частью. Их дальность около 6 километров. Вертолет может нести до 4 дальнобойных Умур до восьми атак или до двух тонн бомб. Один из вариантов подвески боеприпасов предполагает использование ракет «воздух-воздух» малой дальности «Верба». Также машину оснастят набором из блоков неуправляемых реактивных снарядов. Сможет она применять и авиабомбы от 50 кг до 500 кг. Кроме того, на внешней подвеске установит два курсовых пулемета калибру 12,7 мм. Также в десантном отсеке на вертлюге, вращающейся установке, может быть закреплен еще один крупнокалиберный пулемет. Кабины экипажа и основные агрегаты прикрыты броней из титанового сплава. Для защиты десанта пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты облегченной съемной кевларовой броней. Это обеспечивает защиту солдат от огня стрелкового оружия и осколков. Повышенная живучесть машины. У mi 8 Амджвен есть бортовой комплекс обороны Урс 8 вн он в автоматическом режиме распознает пуск зенитных ракет по нему, ставит помехи их наведению и отстреливает ложные тепловые цели. Двигатели у вертолета по сравнению с предшественниками стали мощнее. Композитные лопасти несущего винта эхообразный рулевой винт позволили увеличить максимальную взлетную массу машины до 13,5 тонны а скорость полета — до 280 км в час. Также он оборудован цифровым автопилотом, есть геростабилизированная оптика, электронная система и поисковый прожектор с инфракрасным излучателем. ЗВО сейчас активно получает новую технику и формирует новые части. Известно, что в составе нескольких дивизий округа будут созданы батальоны радиоэлектронной борьбы. Новые части будут защищать войска. Социально значимые и промышленные объекты от удара высокоточного оружия. На оснащении батальонов стоят комплексы, способные подавлять систему GPS, связь и навигацию противника. Первая такая воинская часть была сформирована в Белгородской области и вошла в состав третьей гвардейской мотострелковой дивизии. Заслуженный летчик-испытатель. Герой России Игорь Маликов отметил систему прицеливания Ми-8 Амдшвен Сапсан, которая позволяет обнаруживать цели ночью. В январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа ЮВО, генерал-лейтенант Николай Гостев рассказал о поставках нового оружия в округ. По его словам, до 2025 года ЮВО получит вертолеты Ми-8 Амдшвен. Всем спасибо за просмотр.